Будто вечер, по праве В часы на руке уходя в тусу Весну на том поле, я будто в глине За вестью смотрят, хлопцы другие Заешь имею чары, Что у других нету Знаешь, что это усы, в них-то все дело Утонишь в глазах, бейба. и хочу, чтобы ты знала В объятиях моих усов останешься аж до утра ус это просто ос, ос, ос, ос, ос, ос, ос, ос, ос, ос, ос, ос, ус. это ос, ос, ус, ос, ос, ос, ос, ус, ос, ос, ос, ос, ос, ус, ос, это магия, это Всегда говорил мне батя, на отпуск усы, отпускай ты годами дядя говорить был рад, отпускай усы, как мой брат. Повторяла тетка старая, что тусов ей будет жаха, так усы нарастят себе. ношу я их восемь лет, знаешь имею чары, что у других нету. Знаешь, что это усы, вы них то все дело. Утонешь в глазах бейба и хочу, чтоб ты знала, в объятиях моих усов останешься аж до утра. это просто уз уз уз уз как чернила чёрный уз уз уз это магия это уз уз о-спос. это просто как чернила о-спос, это магия это уз уз Это просто уз, уз, уз, уз, как чернила черный уз, уз, уз, уз, уз, это магия, это уз, уз, уз, уз, запоминай.